Всем привет, ребята, с вами Артем Артемьев, Масло масляное. Так, давайте сегодня поговорим про посуточную аренду. Сейчас будет у нас первый урок, слушайте внимательно, информации будет много, и, наверное, даже вы скажете, что у вас переизбыток информации, но все же как бы терпите, усваивайте, потому что информация действительно будет много полезной. И то, что вы узнаете, это будет основа основ на 90%. Если вы выполните также домашнее задание, это будет самый настоящий фундамент, для развития вашего бизнеса. Я вас предупреждаю, первые три урока будут обязательно очень сильно насыщенные, то есть, но вы не переживайте, все можно делать поэтапно, но главное не расслабляться. Это основа основ, опять же первые три урока, то есть они очень насыщенные. Делаем, выполняем обязательно все то, что я говорю. Так, сейчас мы переходим непосредственно к уроку, и сейчас главное, самое внимательно слушайте и вникайте в даваемую вам информацию. Нам нужно будет проверить... Наш бизнес через интернет ресурсы На его актуальность То есть действительно ли он работает Действительно ли он приносит нам доход Нам нужно определиться с районом И а, определиться с ценовой категорией В конкретном районе Ребята вы должны понимать Такую вещь что наши конкуренты Это гостиницы Мини отели Квартиры с посуточной арендой И соответственно хостелы Но хостелы они стоят на последнем месте Сейчас давайте все по порядку Почему хостелы стоят на последнем месте? Потому что здесь клиенты, ну как самая низкая ценовая категория, они готовы спать просто на койкое место и это не наш контингент, поэтому на них особого упора делать не будем. Просто есть он и есть. Мы с вами койко-место не продаем. Мы с вами продаем ближе к гостиничным услугам. То есть мы сдаем хорошие апартаменты, с хорошего уровня, хорошего класса. Наш прямой конкурент это квартира посуточная и гостиницы мини-отеля. Почему гостиницы стоят среди первых наших конкурентов? Потому что наша позиция, когда мы заходим на этот рынок, объяснить клиенту, что мы предоставляем такого же уровня услуги. То есть, Но у нас гораздо удобнее Оставаться, ночевать У нас больше возможностей Свободы и за Меньшую сумму, а качеством Ничуть не уступает э, Дорогим гостиницам, отелям И это нужно обязательно как бы Доносить до клиента На своем примере я могу сказать Что многие клиенты э, То есть, э, которые раньше Останавливались в гостиницах Сейчас стараются останавливаться В квартирах посуточно, но при условия если вы действительно предложите им хорошую альтернативу хорошую замену тому что они получали в гостинице не проверим есть ли спрос конкретно в вашем городе и я советую повторять за мной также примерно делать Но есть спрос и им интересуются приезжие значит там у нас что-то находится также вы можете поступать со своими районами а все равно будут выбирать квартиры посуточно нежели в гостиницу непонятного типа, ну и, соответственно, с такими дикими ценниками. Фу. При таком же раскладе мы предлагаем полностью мебелированную однокомнатную квартиру с микроволновой печью, Wi-Fi и всякими плюшками, такими как тапоч, одноразовый косметический набор. Здесь делать выводы вам и... так, когда мы уже определились, что у нас спрос действительно существует, мы продолжаем работать с организациями. Очень часто и много... И все, они что-то там проверяют, ну и в любом случае останавливаются у нас Даже при таком раскладе, что кто-то ноет, что у нас нет завода в городе, клиент всегда есть Ни один город не обходится без какого-то специального обслуживания И не все специалисты в провинциальных городах есть Итак, у нас сейчас второй шаг, это подтверждение спроса и заселяемости квартиры за счет конкурентов. Как же мы это с вами будем делать?